Можно ли выполнять упражнения при острых болях, при обострении? Итак, смотрите, сначала берем шейный отдел обострения. Что можно? Как мы уже сказали, изометрические упражнения. И также использовать ортопедический воротник и валик под шею. Что ни в коем случае нельзя делать при обострении шейного остеохондроза? Это динамические упражнения. И в само обострение нельзя делать массаж. Причем именно классический массаж. Не мануальный, а вот классический, обычный массаж мышц. Ни в коем случае мы не используем. Берем грудной и полщничный отдел. Про обострение именно говорим. Что можно? При обострении этих отделов можно только упражнения для периферии и дыхательные только лежа на спине. Что значит упражнение для периферии? Это имеется в виду, что упражнение для верхних конечностей, начинают от до плечей, и это часть нижней, нижних конечностей. Это у нас голеностопы и коленные суставы. Тазобедренные мы и то пока не включаем, когда есть обострение. Здесь мы используем вот эти вот упражнения просто для того, чтобы поддержать общее кровоснабжение. Потому что когда вы лежите и восстанавливаетесь во время острых боли, то все равно же метаболизм замедляется, кровоснабжение замедляется. А это ведь тоже уменьшает скорость восстановления. И чтобы это поддерживать, нужно выполнять неспецифические упражнения, такие разминочные суставные упражнения для верхней конечностей и частичного для голеностопов, для коленных суставов и на этом точка. Спину, и, то есть саму поясницу и тазобедренные суставы мы пока не включаем. Что нельзя при обострении? Это вот как раз динамические и изометрические упражнения для спины именно. И естественно тоже массаж. Классический обычный массаж при обострении ни в коем случае мы с вами не используем.